Добро пожаловать на медитацию перед сном. Она поможет вашему телу и сознанию отпустить все напряжение, которое накопилось за день. И поможет уснуть очень легко и быстро. В ближайшее время вы расслабитесь, опустите все тревоги, и остановите внутренний диалог.